Например, первая на перепиксельная камера AHD она полностью заменит изи серию аналога у нас, именно аналога, то есть она будет включаться как в HHD режиме, так и в аналоге, Также поддерживать VI С помощью регистратора ну, ну, через коррекционную ее USD меню. То есть здесь можно добавлять и изменять параметры. Не нужно влезть, а можно прямо с нее. То есть это самое дешевое решение, которое у нас будет. Получается, почти есть. Вот. По качеству изображения она приблизительно так же, как и активно, хотя здесь другая матрица используется. Ну, тоже одна мегабексина. Какая матрица? H92, по-моему. Это тайваньская матрица, которая сейчас на рынке, в принципе, она появилась и их довольно много. Вот. Чип тоже получается не именно разработки чипа, а другой компанией для совмещения форматов аналог HD, ну, вот, HDD, IACI. Со всех четырех режимов камера работает. Получается разрешение где-то 720 заходит. 1208 720. Mm -hmm. Если какие-то вопросы есть, задавайте. Мне кажется, оно чуть-чуть не сфокусировано Да, сюда. здесь мне приспешные моменты. Ну и посмотрел. Вот. И теперь тогда немножко в IP. По поводу IP. Представлены, скажем так, у нас самых таких мощных камер, это 5-мегапиксельная реал-тайм камера. С моторизированным видео, то есть управление также происходит через ну, регистратор, то есть можно приближать, отдалять. Матрица используется Sony 178, а DSP тот же Haskell. То есть данная камера работает как по пое, так и по 12 вольтам. Также можно дополнительно навешать на нее отдельные модули в виде SD-карточек, в виде Wi-Fi-модулей. Поддержка аудио идет. И, так скажем, поддержка подков H264, mj и H265. То есть внутри камеры можно Wi-Fi поставить? Ну, можно просто учитывать, что у нас производство здесь, можно сконфигурировать камеру, какую необходимо. А реально Wi-Fi на сколько метров может работать? Ну, на самом деле у нас, учитывая, что как бы, канал даже, в принципе, если для домашнего использования загружен, то... То есть метров пятнадцать. Да, ну, ну на самом деле смысла нету, как бы мы у себя смотрели, потому что даже наш Wi-Fi перебивает все сигналы. То есть настроить можно, но это надо искать свободный канал на Wi-Fi. Но все равно питание будет, идиотика, какая разница, все равно будет тематика туфу там или как, поэзия нужна. Если Нет. хотите на большое расстояние питание где-то брать отдельно, то Wi-Fi точки доступа остается на и, да, ну, и все. Также как бы, представлены двух четырех ну, на самом деле, камеры. Ну, то камеры с полным набором ну, подключаемых модулей. Также работают с регистратором, также идет управление с регистратором, если это моторизированным. Можно использовать без моторизированных, просто при любых рефрокамерах или с фиксированным объективным. Ну, а там тоже управляется, да, это два-четыре года? Да, последний. Единственное, что на данный момент тоже нет у нас пока в линейке регистратора, поддерживающих кодок каждый 265 mm. Вот, то есть в ближайшее время тоже должен появиться. Ну, вопрос еще? Может. Ну, а регистратор-то у вас есть там 3-мегапикселей? Ну, mm, это на самом деле регистратор 5-мегапикселей. Mm. Интерфейс, на самом деле, это с Поливижн. То есть ну, сейчас 8-канальный 5-мегапиксельный режим. Mm -hmm. Либо 16-мегапикселей и так далее. Учитывая, что это 5-мегапиксельная камеры можно подключать в разрешение 4, 3, 2, все, что я пишу. То есть камера не должна быть обязательно. на да? Можно разные подключать. Просто некоторые из таза добывают, что если там. Камера там трешка, да, и я 2 мегапиксельных подключаю, что она 3 мегапиксель до двух лежет. Нет, здесь ограничения нет по максимальному разрешению. То есть mm -hmm. все, что ниже вы подключить можете, все, что выше, вы подключить не можете. То есть выше 5 мегапикселей уже не подключить. Mm -hmm. Также есть, например, 8-канальный 3-мегапиксельный регистратор, в котором выше 3 мегапикселей, 5 -мегапикселей уже не подключить. модель можно у него втыкать? 2G работать будет? На самом деле, в принципе, можно поставить плату, которая mm -hmm. идет с расширением, но. Модемы довольно-таки старые, новых модемов не прописано, так что это вообще там, бессмысленно. Ну а USB же есть, то есть какой-то ну, операторский модем, да? Ну, модем должен быть с поддержкой определенного проекта. Ну, NDIS-6.2 это, да? М? Mm? 62 должен быть модем. По-моему, да. Там, самый распространенный – это микрофоновский ЕСТ-73. ЕСТ-73 модемы, да. Ну, просто вопрос, что... Какой да, да, экспериментов поставить. не было, что ну, не очень хорошо все это работает. Моделы зависают. У учитывая операторов, что они вот сейчас начинают уже блокировать П2П каналы. Вот. уже не работает. Они не блокируют не просто P2P каналы, они блокируют только потом начинают валить. Они порт закрывают, а -а -а. и ты им туда стучишься, но ну, вроде как раз раз чук заработала. А -а Что-то там пожаловались, они открыли. По подрезает, причем может быть даже автоматика. Ну то есть на так также есть, под WP клиент. Э -э за счет под расширения довольно таки много чего-то включить. Ну а вот э -э более дешевое оборудование вообще есть? Ну они, по-моему, насколько я помню, недорогие. То есть, конечно, например, 5-мегапиксельная за счет матризированного объектива, то есть там ну, объектив стоит под соответствие разрешения, она довольно таки дорогая будет. А трешки, ну, двушки, они будут дешевле. Также есть камеры, которые без этих, ну, в смысле, сфиксированными, либо, говоря, афокаленными простыми видео, существенно дешевле. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. такая хорошая штука, вот на ну, дальше поставил, там на ну, камеру, знаете, снимается, в поле просто там, ничего нет, и что там делать, ну, если там не всегда можно модель это прикрутить. Mm -hmm. Вот, да. Такая, давай, давай, ну собственно, когда ты задачи доберешься, -да то есть камера, нет, ну камера как бы сломает, да, но видео, то останется, если там не умудрился его включить, да, он там передает в лоб, а там все красиво складывает и толку от того, что он разбовает камеру, уже ну как бы никакого не будет. все равно лучше с ними, да, конечно. ну если просто переключить на аналог, ну соответственно аналога там самой дешевой линейки у нас просто будет именно HD все аналог и аналог вообще хорошая была альтернатива, конечно, особенно тот аналог, который был закуплен еще по старому курсу. И вот до сих пор еще есть в некоторых каналах какие-то вещи, которые раньше были не ходовые, а сейчас они продаются, в том числе вот, управляемые поворотные камеры по очень хорошей цене. Когда она раньше стоила 80 и сейчас ее можно взять в там, 4 раза там, дешевле она в принципе работает неплохо, управляешь, а живот у крутится. Потом, э... на самом деле сейчас тоже как бы довольно-таки часто, часто начали спрашивать, играть мобильные диверты машины. Ну вот, кстати, у, у нас слов, вопрос из этого, вот... <губежит> интересует э, ну, мобильный этот, регистратор для транспорта. <губежит> То есть есть, грубо говоря, там транспорт, который перевозит людей. Угу. Ну вот хочется, чтобы там да, было видно, что. Да, со собственник хочет видеть, что внутри там да, курсовую да, скорость. камеру. Ну, скорость нет, не интересует. То есть, э, ну, а, ну, ну, можете у нас на сайте посмотреть, как бы там принципе. А а не аналоговые или да? Есть аналоги, да, да. и сейчас тоже в ближайшее время появится именно HD Но пока разрешение не один увидеть. На 4 на 8 каналов. Ну а, а вот цифрового чего-то такого. Ну, с цифровым как бы нет пока. Там у них есть какие-то вообще опциональные? GPS, Wi-Fi, 3G, 4G даже, в принципе, конечно, уже А он отличается вообще принципиально от обычного регистратора? Текстолит, залит, нет? Абсолютно ничем не отличается от обычного Просто потому, что очень часто видим, что газель туда просто к потолку прикручивает, саморезы. Нет, ну, насчет текстолита, регистраторы, ну они правда дорого стоят у них. Очень качественное исполнение текстовик за ритм для жесткого низкого отдельный отсека, отсек, который Хорошо. там на визилах подвесах там все сделано. Ну, это если используются жесткие диски. Либо можно поставить SSD-шку. Ну, либо... SSD-шка сильно выражает